Жилой комплекс «Морской клуб. Двушка с ремонтом». Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске «Жилой комплекс «Морской клуб». Состоит он из двух домов. Находится в микрорайоне Новой Сочи на улице Бамбуковая. Это такие не новые дома, но очень в свое время они были прямо такие статусные смотрите закрытая территория вот они вот так выглядят эти два дома под названием морской клуб сейчас вам покажу хорошенькую угловую двушку с неплохим ремонтом по хорошей цене ну что хорошо что что закрытый двор да вот есть лавочки кто успел тот припарковался не здесь такого знаете что тут лягушки стоят и все такое вот есть тут несколько домов в Новом Сочи. Неплохие, да, на Бамбуке, вот на переулке Рахманинова. Вот, морюшко здесь в шаговой доступности. Но, допустим, ближайшая автобусная остановка, как бы, ну, нужно будет идти. Причем там в горочку нужно будет забираться, чтобы выбраться на улицу Виноградная. Наверное, покажу вам дорогу. Тут, на самом деле, заездов достаточно много. Можно там Допустим, через Пирогово заехать, можно с Виноградной свернуть там на политехническую и, в общем, через санаторий там Русь, Беларусь заехать. Вот такая территория, значит, вот он, собственно, дом. Такая детская площадка неплохая, с напольным мягким покрытием. Видно, что в доме живут и много детей. Итак, я в квартире. Общая площадь 56 метров. Угловая, светлая. Здесь в прихожей раздвижной шкаф. Видеодомофон. Спальня. В спальне тоже есть шкаф-купе. Такие ниши всякие. Тут под картины, под цветочки, например. Здесь подсветочки всякие. Телек прям сюда просится. Ремонт не свежий, но, чтобы вы понимали, когда его делали, это был прям дорогой ремонт. Тут только кровать стоит около полумиллионов. И продавец говорит, что все чеки сохранились. Смотрите, какая люстра. Наверняка Италия. Ну, кровать, да, такая симпатичная. Хорошие шторы. Вид со спальни сочинский, как я люблю говорить. Ну, то есть обычный. Поэтому спать вам тут придется... С закрытыми шторами. А может быть и нет. Быть может, вы любите, когда за вами подглядывают. Шучу. Значит, совмещенный санузел. Все коммуникации центральные. Водонагревайка на всякий случай. В квартире двухконтурный газовый котел, поэтому коммуналка будет минимальная. Ванна, а не душевая кабина. Как многие из вас любят, да? Ванну, а не душевую кабину. Здесь нужно обращать внимание на детали. Вот смотрите, например, стол с выставки. Смотрите, какой... Такой прям серьезный стул, Мадейн Италия, понятно, это все не новое, но смотрите, оно такое как антиквариат. Вот это все в подсветочках тут, лепнина, все работает. Вот, кондиционер, часы, витражные окна с обычным видом во двор. Новый диван раскладывается. Напротив дивана телек, а точнее два. А зачем два телевизора? Ну, зачем-то нужно, смотрите, тоже такой прям массив, тяжелый такой стол. Зеркало большое с таким стульчиком. Сколько постричься уже надо. Вот это помещение мне очень понравилось. Это застекленная ложа. Здесь можно выращивать цветы, сушить и гладить белье. Вот такая полезная комната, я считаю. Вид в елочку. Тоже есть освещение все работает кухня спряталась вот сюда не сказал да статус квартира цена прям очень хорошая на мой взгляд плита газовая. поэтому тут вот висят видите фужеры эту хорошую цену можно будет сразу обмыть вот и еще одна спальня такая небольшая Детская, я бы сказал. Сюда прям просите диван. И, кстати, продавец Дмитрий, диван будет. Будет диван. Кабра. Еще одна модная люстра. Там вместительный шкаф-купе. И вид в елочку. Эх, какой недостроенный дом стоит в таком местечке. Чуть окрестности вам покажу. Ну, тут зажато, конечно, все домами. Смотрите, если вы на рынок заехали, забыли заехать, то вот тут палаточка развернулась. Вот здесь стройка. Скоро, наверное, будет. Она очень давно здесь, но когда-нибудь ее завершат. Сейчас там котлован. По этой дороге мы выйдем к санаторию Русь-Беларусь. Здесь вот детский садик Мама Антята и вот так еще давайте дом покажу. А вот он, посерединке. До самого центра Сочи отсюда, ну сколько, до километра три, наверное. То есть район такой, спорный на любителя, и мне очень хочется узнать вот ваше мнение касаемо этого района. Вот так еще давайте дом покажу. Вот здесь в соседнем доме что? А, семейное кафе. Вот как-то тут потом Озон прямо вы придете к санаторию Радуга, не знаю там на каких условиях сейчас люди пользуются пляжем, но как-то пользуются А вообще. Соседний пляж песчаный, блин забываю как он называется, значит так тут квартал, торговый центр, вот так он выглядит, значит мини-маркет здесь, стоматология, красивые пальмы, здесь тут все в зелени стоматологическая клиника мусор далеко тащите не нужно вот они мусорные баки значит не помню как называется песчаный пляж до него наверно идти минут 20 ну может быть 25 а так если вы пешком идете на автобусную остановку к примеру то вот так или на машине вы уезжаете, можете здесь а улице можете на улицу виноградную а сейчас мы через пирогово поедем так тут вот еще торговая лавка была Подождите продуктовый магазин, а торговая лавка вот она, то есть вот вы такие идете немножечко так прям немножечко под горку, вот как женщина, видите она идет, она не молодая и она идет, значит идет такая и вот это уже у нас переул Крахманинова, потом мы сворачиваем вот сюда, здесь везде такие красивые дорогие дома, вообще райончик в Новой Сочи, чтобы вы понимали ну, совсем не дешевый. Ну, средней ценник где-то здесь уже так ближе к 300. Вот, здесь на поворотах таким образом все разъезжаются. Вот, в общем, едем мы по переулку Рахманинова И сейчас попадем на улицу Пирогова. На Пирогова у нас 23-й лицей, садик. И вот она лестница, которая может... Создать он небольшой такой дискомфорт. Но ступенек тут на самом деле немного. он там жилой комплекс Мидгард. Он, в принципе, у всех на слуху. Тут уже пошла асфальтированная дорога. Магазин Магнит. Всевозможные овощи, фрукты. В общем, сейчас я цену озвучу. Осталось прям совсем немножко. Там, где Магнит, конечно же, пятерочка. И тут, ну, прям, практически ровная дорога, а, тротуары уже есть. В общем, до парка Ривера сколько там от того дома? Ну, километра три, даже меньше, наверное, даже меньше. Вот еще тут несколько ступенек. Ну, а что, купил квартиру, сразу сдал в аренду. Там можно сдавать не дешево. Да ну и вообще за такую цену двушка, евро-трешка, ну... Очень мало предложений, я вам говорю серьезно, тем более со статусом квартира, где почти полная стоимость в договоре. И пройдет любая ипотека. Так здесь что у нас? Здесь, по-моему. Ну да, дошкольное образование. Вот здесь панелички всякие. В общем, это у нас улица Пирогова. Тут сейчас рыночек будет, медицинский центр. Вот он, рынок. Направо пошел. Санаторий за Полярия очень крутая там территория. Там можно позаниматься спортом, очень классный пляж. Соответственно, ну, просто так туда вы вряд ли зайдете. Значит, справа 23-й лицей, за ним детский садик, еще один. И вот мы выехали на улицу Виноградная. Красивый такой храм. Нравится мне эта улица. Она иногда стоит в пробках, но она красивая. То есть тут до Парка Ривьера нам прямо рукой подать. В общем, стоимость данной квартиры 15 миллионов 500 тысяч. Причем, если быстрый расчет, прям можно получить очень существенную скидку. Поэтому... Если квартира заинтересовалась, звоните, пишите, сделаю максимально выгодное для вас предложение. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также призываю подписаться в Инстаграм, Телеграм и так далее. Ну, конечно же, ставьте лайк, комментируйте. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Wall Street. До новых видео. Пока.